Нагрузки растут, напряжение растет, энергетическое и физическое. А тело одно, в шкафу замены нет. И оно часто не выдерживает. И оно часто не выдерживает, поэтому приходится использовать то, что мы имеем. И вот чтобы со всеми справиться этими задачами, как я сказал, они растут и дальше будут расти, легче не будет, нужно телом заниматься. Я сам родился на Алтае и получил в наследство от Алтая очень хорошее здоровье. Но к 40 годам я его, прямо говорю, угробил. Угробил так, что, в общем-то, еле остался жить. И вот с тех пор, с тех пор я героически его восстанавливаю. Я уже 30 лет на пути, и каждый год для меня это год выхода в какое-то новое состояние здоровья. То, что я знаю, что дальше жить без хорошего здоровья будет просто в какой-то момент уже невозможно. В большой степени я уже восстановил, но это еще только середина пути. На моем 70-летнем юбилее мои небесные друзья мне пожелали. Мол, ты прожил уже 7 раз, точнее, 10 раз по 7. Теперь вступает эра восьмеричности. Надо прожить 10 раз по 8. Задача интересная. И, как говорится в русском радио, Решил жить вечно, пока идет все хорошо. Вот это «пока идет все хорошо», я думаю, буду использовать как можно дольше для того, чтобы продлить свою жизнь, тем самым показать и быть другим. У меня большой опыт в организации своего здоровья, в помощи другим. И вот я хочу, уважаемые друзья, с вами поделиться. Практики, которые я использую для своего оздоровления, оздоровления других, их много, они все проверены на мне, их можно все найти на сайте. А здесь сегодня, в такой короткой нашей встрече, я хочу вам предложить создать основу, основу здоровья. Я давно понял, что самое больное место... Человеке, это его голова. И поэтому первые усилия всегда направляю на исцеление головы. А чтобы исцелить голову, я туда закладываю мировоззрение здоровья. Мировоззрение здоровья. То есть выстраиваю такую картину в голове, в сознании, такую картину здоровья, которые проецируются потом в жизнь, в тело, во все мои действия уже хорошим результатом. От того, насколько ты тщательно, глубоко эту картину жизни выстроишь, от этого зависит именно вот твое и здоровье. Поэтому я предлагаю сегодня вам начать с этого. Я, как сказал уже, кого заинтересует реальные практики и шаги, приглашаю на мой сайт, там много всего. Итак, мировоззрение здоровья. Это определенная картина жизни. Причем построена таким образом, что она обязательно, эта картина ведет к здоровой, и не просто здоровой, а сч и счастливой жизни. То, что здоровье физического тела, тесно связано со всей остальной жизнью, со всеми другими качествами человека. Нельзя здоровье физического тела отделить от социума, отделить от деятельности, отделить от всего того, что нас окружает, от семьи, от рода и так далее. И, так далее. и вот первый, первый пункт мировоззрения здоровья — это естественная система ценностей. Естественная система ценностей. Обратите внимание на эти слова. Естественная, природная система ценностей. В природе все очень гармонично. Именно благодаря тому, что там выстроено все очень гармонично. Вся их система взаимоотношений, всех природных явлений, она выстроена гармонично. Но человек, он умный, у него, как я сказал, есть голова, которая... Не всегда здорово, а чаще всего здорово, И он многие вещи, даже естественные, природные, ломает, считая, что он может это сделать, но природа его за это наказывает. Так вот, природная, естественная система ценностей всегда ставит человека, в данном случае мы говорим о человеке, я сейчас не буду говорить о всей природе, но это во всей природе все отслеживается человека в центр жизни, в центр своей жизни. Вроде бы все понятно, все просто. Ты должен быть в центре жизни. Но чаще всего, если вы внимательно посмотрите вокруг, а да, может быть даже на свою жизнь, вы увидите, что в те моменты, когда вы свою жизнь не ставили в центр своей жизни, то есть в центр жизни ставили что угодно, работу, детей, семью, родителей, что вам еще. да, иногда водят кошку, собаку, то в этом случае у вас обязательно будут проблемы. Если внимательно и честно посмотрите на свою жизнь и жизнь других. У тех, у кого в центре жизни не он сам, обязательно, гарантированно будут проблемы в жизни вообще и по здоровью в частности. Обязательно. То есть это непременное условие вот нарушения вот этого первого пункта системы ценностей. Я много проводил консультаций, помогал многим людям, уже все-таки 30 лет на пути. И там, где действительно нарушена система ценностей, без восстановления ее, Невозможно помочь человеку выздороветь реально. Ну, кратковременно можно добиться какого-то успеха, но полностью вылечить человека нельзя. Полностью, полностью помочь ему стать счастливым не получится, если у него, в этой в его системе ценностей, он стоит не на первом месте. Только встав на первое место, еще раз говорю, не ни дети, никто другой, Ничто другое не должно стоять на первом месте. Только ты сам. Только тогда ты действительно реально ответственен за свою жизнь. Только тогда именно на тебя обращают внимание, как на первую ценность твоей жизни, а не на что-то другое. Только тогда в этом случае у тебя не возникает проблем. Это как с образом солнечной системы. Если Солнце не было бы в центре, своей жизни всего это солнечной системы то был бы хаос так в жизни у людей чаще всего и происходит так вот первый пункт этой естественной системы ценностей это ты должен быть на первом месте и вы знаете для кого-то да мы все это знаем да да мы знаем но так надо жить это разные вещи знать и жить и вот постарайтесь отслеживать все, что вы делаете, все. Начните в первую очередь для себя из себя. Не для детей, а для себя. Не для родителей, а для себя. Не для работы, а для себя. То есть все должно идти через себя. А тебе от этого комфортно, а тебе от этого радостно. Ну, я знаю сотрудников света они иногда в своих вот этих световых работах настолько радуются, что отрываются от земли и забывают про тело. Нет, радость должна быть полноценной. И всегда радость меряйте радостью тела. А тело радостно в этот момент. Оно перенапряглось, оно устало. Но есть интересная задача, есть там то, то, то. И вот хотелось бы туда... А тело-то страдает, тело имеет самый объективный показатель вашего состояния. Потому что ум может убежать и вперед, и в будущее, и в прошлое. А вот тело, оно всегда здесь и сейчас. Оно четко показывает, это для вас важно или нет. Если оно устало, если оно перенапряжено, остановитесь. Кто же за меня там сделает, что это срочно нужно, друзья мои. Когда вас вынесут вперед ногами или уложат на лучшем случае на больничную койку, все встанет на свои места. Все равно кто-то за вас что-то сделает или что-то отодвинется. То есть можно решить задачу. Не доводите до этого. Всегда отслеживайте все, что вы делаете, через свое тело. Оно показывает объективную картину. Что оно хочет, что получает, радостно ли оно. Так вот, это первый пункт в системе ценностей. В этом пункте есть еще другие моменты. Еще раз говорю, э, за неимением времени я не могу долго э, рассказывать всю систему ценностей. Кому интересно, в моей книге "Материнская любовь" или "Путы материнской любви" все это написано. Многие читали это но, может быть, не обратили особого внимания или прочитали и забыли. Друзья мои, у большинства людей, у большинства людей, выстроив только систему ценностей, мы убираем до 70%, проблем, 70 всех проблем жизни. Представляете? Только выстроив одну систему ценностей, можно убрать из жизни 70% своих проблем. А у некоторых все 100%. Потому что они настолько все нарушили, что это, только выстроив эту систему ценностей, все, это другая жизнь, другая жизнь, другой человек. Вот вам естественные системы ценностей. Проверена жизнью на десятках тысяч людей, на десятках тысяч семей. Все это, все это проверено, все это работает за эти многие годы. Проверено многократно. Это первый пункт, Мировоззрение здоровья, система ценностей. Обратите на это внимание. Второй пункт вот этого мировоззрения. Как мы еще раз повторяем, мы с вами таким образом лечим наше самое больное место в теле – это голову. Второе – это вопрос зрелости. Зрелый человек или незрелый? От этого очень много зависит его жизнь. Что такое зрелость? Зрелость — это когда у тебя физическое тело, психика и твоя духовная составляющая соответствуют твоему возрасту. Когда они, все эти три составляющие человека, его зрелости, они все развиты и они соответствуют возрасту. Физика, то есть физическое тело, психика, то есть много всех вопросов там, и чувств, и прочие эмоции, эмоции и так далее, вся социальная сфера и духовная составляющая. Все должно соответствовать возрасту. Любое несоответствие какой-то одной части приводит к проблемам. Например, зрелость. нет зрелости физической. А что такое зрелость физическая? Это хорошее здоровье. Это… Мышцы, все, все должно соответствовать именно возрасту, хорошему, наполненному возрасту. Но мы сейчас не говорим о возрасте за 60, то там мы к этому подойдем, там другие несколько критерий, и там тоже есть здоровье физического тела. И тоже эти критерии есть. Поэтому берем вот физическое тело. То есть начиная где-то ну, в молодости, что можно посоветовать? В молодости желательно не, не портить свое здоровье. Относиться к нему уважительно, то есть уже с молодости беречь свое здоровье. Я испытал на себе полное разрушение организма и знаю, что это такое, к чему это может привести, и как трудно из этого выбираться. Например, а многие не выбираются. У меня, например, из моего класса, из моего класса. Э я остался жив только один. Все остальные парни и многие девчата уже ушли из жизни. Вот вам, пожалуйста. И ушли в основном именно из-за того, что к здоровью относились неправильно. Так вот, это физическим здоровьем, начиная с 20 лет, то есть надо сохранять, а начиная с 20 лет надо уже серьезно им заниматься. И чем дальше ты, тебе возраст растет, тем сильнее и мощнее надо им заниматься. Таким образом, вы уже к возрасту более старшему подойдете с хорошо подготовленным телом, и вам дальше легче будет его держать в хорошем состоянии. Это очень важно – заложить с молодости хороший фундамент. Иначе, как вот я по себе знаю, придется с героизмом искать решения и выходить из этих трудных положений. А, когда я... а мне пришлось очень трудно выходить. Несколько раз был на краю жизни, один раз даже сходил туда. То есть это серьезно пришлось разбираться со своим телом, потому что действительно угробил его до 40 лет. Кстати, в таком положении многие мои сверстники, те, кто жил в советское время, тогда на тело в основном не обращали внимания, и мы многое упустили. Поэтому тем более сейчас нужно этим заниматься. Это физическое тело. То есть физическая зрелость — это постоянное занятие тела. Постоянное. Поддерживать его в хорошем состоянии. Вот а теперь скажу о том, что за 60. За 60, то, что мы видим вокруг, когда человек за 60 лет – это уже зачастую старик или старуха, это совершенно ненормальное явление. На это не стоит ориентироваться, потому что после 60 называя, начинается новый этап жизни. Ну, я Сейчас к этому пойду. Новый этап жизни, и там новые ставятся задачи, и новые критерии здоровья и так далее. Но физическое здоровье должно постоянно прирастать. Поверьте, вот мне 70 лет, и я, у меня сейчас здоровье прирастает относительно того, что было угроблено в 40 лет. То есть я до сих пор его устанавливаю, но улучшается, и я чувствую себя гораздо лучше, чем в 30-40 лет. Идем дальше. Психика, психика, психическое здоровье, психическая зрелость. Но если физика, все понятно, все, как говорится, на лице, то с психикой сложнее. Многие не обращают внимания на вот эту важность психической зрелости. Она очень важна. Это не только эмоции, чувства и так далее. Это вообще вся взрослая жизнь человека. Психически зрелый человек – это взрослый человек. Вы скажете, ну как же, мы все взрослые. Да нет, друзья мои. На сегодняшний день по статистике у нас в стране более 60% мужчин, которым за 50% – это психически незрелые мужчины. Женщин чуть поменьше незрелых, они немного созревают быстрее, эффективнее. Но тоже где-то не меньше 40% психически незрелых женщин у нас в стране в возрасте за 50%. Так что, друзья, возраст, оказывается, еще не гарантия того, что ты зрелый человек. Чаще всего, видите, получается картина другая. Так вот, психическая зрелость, а что это такое? А это значит, ты должен быть адекватен тем задачам, возрастным задачам, которые ты получаешь, ставишь перед собой в своем возрасте. То есть, если уже за 30 лет ты относишься к жизни серьезно, ты умеешь, быть, умеешь построить семью, умеешь зарабатывать деньги, это я про мужчину говорю, умеешь э, э, творчески трудиться, ты хорошие хорошо построил отношения с родом, со своими родителями, с родственниками, э, хорошие отношения с друзьями. То есть ты, в общем-то, достаточно комфортно построил свою жизнь. Вот это уже некий фундамент э, психической зрелости. Для женщины психическая зрелость измеряется следующими параметрами. Это, во-первых, и очень главное, максимально раскрытые женские качества. Милые женщины, об этом много говорят, и многие говорят, но вот по-настоящему раскрытых женщин очень мало. Ну, посудите сами. Вот вы можете себя протестировать легко. Посмотрите, вот сегодня вечерком посидите и подумайте, сколько вы используете в своей жизни женских качеств. Используете. Не знаете, а используете. И я уверен, что больше десятка навряд ли кто наберет. То, что, Ну, я проводил исследование, могу сказать, что больше десятка, обычно 5-7 Женских качеств, которые женщины используют в жизни. Обратите внимание на цифру. 5-7. Ну, может, вы наберете больше. Ну, не дай Бог. Но! А женских качеств в природе более 200. И вот теперь посмотрите на эту арифметику. Вот это и есть состояние женственности. Раскрыть хотя бы, ну, будем говорить, там, ну, хотя бы 50%. И это супер женщина, это уже это такое состояние женственности, и это же не просто там какое-то ее поведение, хотя все, на всем сказать, это же ее здоровье, это же ее счастье, это ее радость, это наличие классной семьи, это прекрасные отношения с детьми. Это все, это все именно идет из состояния женственности. И к этому нужно стремиться. Этим нужно заниматься. Вот мы же для чего все разговоры затеяли? С тем, чтобы вы имели мощнейший ресурс здоровья в своей замечательной, большой и важной деятельности, в световой работе с планетой и с цивилизацией. А для этого нужно вкладывать в свое тело, в себя. Так вот. Эти, эти качества это не просто состояние дают Каждое новое качество, которое женщина открывает в себе, это качество открывает ее какой-то новый ресурс, еще один ресурс, еще одно качество, еще один ресурс. То есть увеличиваются ее ресурсы, энергетические, физические, психические, то есть ресурсы все растут от раскрытого каждого качества. И это все легко делать. Кому это интересно, тоже все на сайте найдете. И можете самостоятельно или с помощью моих преподавателей, вы все можете сделать. Это первое, первое условие женской зрелости быть женщиной. Причем всегда, в любом возрасте, в любом возрасте. И это возможно. Я видел женщин. 90-летнем возрасте. И я знаю женщин, и среди вас есть женщины, которые имеют достаточно серьезный возраст, но они классные женщины. То есть это возможно. Только к этому надо приложить чуть-чуть больше сил. И внимания. Чем дальше, тем больше. Следующий момент для, взрос... для взросления женщины – это ее умение строить отношения с мужчиной. Это связано, тесно связано с женственностью, но тем не менее я бы на этом обратил внимание. Зачаст... на это обратил внимание, почему? Потому что зачастую отношения с, э, именно э, с мужчинами закладывают огромное количество проблем, психических травм, которые обязательно сказываются на здоровье, это э, возникает проблема и с детьми из-за этого, и у детей, и так далее. То есть это целый комплекс проблем, который э, рождается на почве отношений мужчин и женщин. Так вот, здесь первое, что я вам посоветую, здесь конкретное, это разберитесь со своим отцом, определитесь в отношениях с ним. Все, выясните всю это все грани взаимоотношений с отцом. Отец – это первое, первый мужчина в жизни женщины, и от того, как она построит отношения с отцом или к отцу, даже если его нет уже в живых, важно ваше отношение к нему. Так вот, когда вы выстроите отношения к нему, те, которые должны быть, поверьте, это сразу открывает вам все двери в отношениях с мужчиной. Потому что все проблемы с мужчинами у женщин возникают тогда, когда она не выстроила отношения с отцом. К ней именно через мужчин приходят нерешенные проблемы с отцами. Очень рекомендую посмотреть, у меня есть видеокнига, называется «Новая правда об отцах». Тоже на сайте найдете. Видеокнига «Новая правда об отцах». И многие вещи вам станут о, понятны. Не буду на этом остановиться. Так вот, для женщины, еще раз говорю, это очень важно — быть женщиной, выстроить отношения с отцом и быть грамотны грамотной в вопросах семейного строительства. Это тоже проблема. Это тоже проблема. Многие из вас уже имеют внуков. То есть у вас уже дети выросли, и внуки есть. Тем более вы уже входите в состояние мудрости, мудрости, мудрости рода. Значит, от вас должна идти мудрость во всех вопросах, в том числе и семейных вопросах. А где вы эту вы мудрость возьмете? В жизни своих родителей вы, скорее всего, мудрости не видели семейные. В своей жизни, скорее всего, тоже не все так было гладко. Откуда возьмут дети, внуки эту мудрость, так что здесь я бы очень порекомендовал вам действительно обратить внимание на развитие профессионализма, мудрости в вопросах семейного строительства. Нужно этому тоже уделять внимание. Вы очень много чего изучаете, вы такие работы выполняете. Просто у меня, я иногда касаюсь этого, глава зашкаливает. А эти вопросы, они гораздо проще. Семейное строительство, вообще там много всего, но это проще, чем даже выполнять то, что вы делаете. То, что вы можете реально в своей жизни навести порядок в семейном строительстве, я не сомневаюсь. Вопрос только приложения внимания, сил, времени чуть-чуть, и вы получите совершенно другой э, уже результат и в своей жизни, и у своих детей, и у своих внуков. То есть вот это вопросы психической зрелости. И вот эти вопросы психической зрелости мужчин и женщин должны рассматриваться дальше и дальше и дальше. То есть с каждым годом человек должен становиться все более психически зрелым, все более физически зрелым и все более духовным зрелым. Но о духовности я не говорю. Вы, те, кто в духовности понимаете, больше, чем я даже, поэтому сюда я даже не захожу, вот. но здесь я единственное, что хочу сказать, когда, когда физическая и психическая зрелость отстает от духовной, то вот эта разница обязательно создает проблемы, обязательно, то есть это опять не я придумал, это природа так и выстраивает. то есть, Обязательно будут проблемы по здоровью, в семье, в отношениях с родственниками, в финансах и так далее. В чем-то обязательно будут проблемы или во всем сразу. Если духовная часть ушла далеко вперед, а физическая и психическая отстала. А у многих сотрудников света это наблюдается и очень сильно. Я знаком со многими из вас, и могу это сказать определенными. Так вот этой разницы не должно быть. Нужно обязательно подтянуть и физическую, и психическую. Тогда вы настоящий супер сотрудник света, который может взять любую высоту без напряжения и без пос... серьезных последствий для своего тела. Ведь, согла... Ведь вы же знаете, вы же не только напряжение даете своему телу, решая те все более и более серьезные задачи. Вы же еще и трансформацию тела производит, то есть это накладывает еще большие нагрузки на тело, то есть идет же трансформация в связи со всеми этими световыми делами, а для этого еще раз говорю, надо серьезно заниматься телом и психикой. Духовной частью вы занимаетесь, а вот эта часть, как правило, очень слаба. Уже дальше так нельзя, дальше нагрузки будут еще больше, и многим просто придется, если кто не будет заниматься, будет очень трудно. Теперь, значит, пойдем дальше. Еще об одном вопросе хочу сказать. Среди сотрудников Света много тех, кто уже э, двигается, э, перешагнул через полтинник. И это нормально и замечательно. Это появляется у человека, да, особенно пенсии, появляется больше времени, и он может больше уделять внимания своему духовному развитию так вот здесь друзья есть определенная ловушка которую нужно избежать возраст 60 лет это вообще-то очень серьезный экзамен жизни ну можно сказать сначала о 40 летнем экзамене что это тоже серьезный экзамен но там статистики нет хотя так мы понаслышке знаем по окружающим людям, по знаменитостям, знаем, что в возрасте в районе 40 лет, 39-42 года, уходит из жизни достаточно много людей. Очень много. Почему? А потому что это первый экзамен. Они его не сдают. Они его не сдают, этот экзамен. И тогда приходится не сдавшему экзамен или получать серьезные проблемы в жизни. То есть после 40 начинается спад, во всем, в здоровье, в делах, там, в семья, в семье, в семье. Или вообще даже уходят из жизни, собирают чемоданы, как говорится. Вот. Но, вот, но это еще не такой большой процент э, ухода в это, и трудностей в этот, в этот период, в возрасте 40 лет. Самое большое количество людей уходит из жизни, это вот во втором экзамене, в возрасте 59-62 года. Это второй серьезнейший экзамен. Здесь есть статистика. Наш всевидящий пенсионный фонд, он за этим следит, это всего в интересах, в это время уходит из жизни около, даже более 60% населения в эти три года. Более 60% населения. А те, кто не уходит, те зачастую начинают иметь, то есть у них появляются огромные проблемы. По здоровью, там, ну, чаще всего по здоровью. То есть это очень важный возраст. Я его называю экзаменом, потому что, почему экзамен? Потому что в возрасте 40 лет, один экзамен в возрасте 60 другой экзамен. Потому что в это время перед человеком ставятся конкретные вопросы. Что ты сделал до этого времени? Что ты сделал до 40? Решил ли ты вопросы физической и психической зрелости? Начал ли ты духовно развиваться? И вот это все, там конкретные вопросы. И в возрасте 60 лет, тем более, еще более конкретные вопросы. Что ты сделал до 60 лет? И если ты многого этого не сделал, из, того, из тех э, задач, которые нужно решить к этому возрасту, то тогда снижается оценка вплоть до нулевой или до минуса. Я эту тему исследовал довольно серьезно, глубоко, много лет, потому что сам подходил к этому возрасту, когда 40 лет мне было понятно, я там действительно чуть не ушел, вот это прожил на основе этого опыта, проработал все. А вот в возрасте 60 лет я уже сознательно шел к этому экзамену, готовился и прошел его легко. Хотя многие на этом спотыкаются, как я сказал, более 60% уходят из жизни. И я для себя открыл такую систему, что есть определенные этапы зрелости. Так вот, эта моя система отличается несколько от того, что рассматривает психология. В психологии есть такие понятия. Молодость, ну, детство, там, подростковый возраст, молодость, зрелость и старость. У меня такого нет. У меня после 60 не старость, а в 60 лет начинается вторая зрелость. Это моя терминология, я ее ввел, ввел в практику, и этой практикой пользуются люди и пользуются успешно. Так вот, вторая зрелость. А что значит вторая зрелость? А есть первая зрелость, определенные задачи, есть в этой первой зрелости, ты их решаешь, сдаешь классный экзамен, получаешь задачи второй зрелости. И вторая зрелость длится с 60 до 85 лет. И ты решаешь эти задачи второй зрелости. Решаешь их, легко входишь в возраст, сдаешь экзамен 85 лет и вступаешь уже в третью зрелость, которая до 120 лет. Там тоже, там новый набор задач, который ты решаешь, если решаешь, ты идешь дальше. Но я дальше пока не проверял, только иду в этом направлении. Но мне мир дал возможность это проверить проверить на э, конкретных людях. Это э, в свое время, вы, может быть, помните, была такая замечательная женщина, академик, Галина Сергеевна Шатала. Вот. Когда мы встретились с ней, ей было 80 лет. И, а я как раз эту теорию разработал. Вот. И я ей предложил, говорю, Галина Сергеевна, давайте с вами так. Вот вы приближаетесь к возрасту 85 лет. Давайте посмотрим. Может быть, какие-то остались задачи нерешенные, чтобы вам вот этот экзамен сдать хорошо. Она поверила, и мы с ней проработали ее нерешенные задачи. У нее были нерешенные задачи, но они практически у каждого человека есть. Она многое что сделала, конечно, работала до меня, но здесь мы более тщательно все прошли, проверили и 85-летию она пришла в хорошем состоянии, и она легко прошла этот экзамен. И она пошла жить дальше. Но когда мы с ней начали работать, она меня познакомила с другим тоже своим одногодком, сверстником. Это Владимир Иванович Сафонов. Тот, кто давно занимается эзотерикой, знает, что он вообще-то наш первый эзотерик советский. У него даже первая книга «Нить Ариадны» издавалась за рубежом, то что в России, в Советском Союзе такую книгу издать было нельзя. Он доктор наук, там прочее, то есть весь э, в регалиях. Вот. Она меня с ним познакомила, и я понял, что мне дали вот двух человек, мужчину и женщину, этого возраста, чтобы я проверил гипотезу вот этой вот, э, э, этих ступеней зрелости. То, что они оба готовились к хождению в третью зрелость. Я с ним начал разговаривать, он не принял это. Я его так, и так, не получалось. Я даже написал, начать напечатал в единственном экземпляре научный журнал. Там под фамилией какого-то там, выбрал человека, знаменитого, под его фамилией, изложил все эти вот, свою концепцию. Принес ему этот журнал, так положил ненавязчиво, не чтобы он его прочитал. Он прочитал, но не принял. И 85 лет он ушел. То есть он не сдал экзамен. Это реальный пример. Да, скажите, мало э, фактов. Нужно экспериментальную базу увеличить. Давайте попробуем, пойдемте вместе, проверим на себе это. Я уверен, что это работает. То есть каждый этап жизни, каждый этап зрелости имеет свои задачи. И решая эти задачи, ты легко переходишь в следующий этап жизни. Вот смысл моей концепции. И я предлагаю вам, уважаемые, глубоко уважаемые сотрудники Света, вот эту всю информацию, которую я так вот коротко излагаю, ее можно оживить, можно применить в своей жизни. Как я сказал, она имеет практическое значение, и имеют практики, в том числе, там много световых практик, взятых вами же, разработанных, кстати, некоторыми из вас. Я внимательно слежу, что вы творите, и кое-что беру из ваших световых практик, применяю это и разрабатываю, ну, их усиливаю там как-то еще больше. И это все, все направляю на реальную жизнь. Потому что я знаю, что нельзя отрывать, физическое тело от тех духовных высот, которые вы берете, Могут возникнуть проблемы. И вы знаете. Посмотрите, сколько среди вас людей, которые есть проблемы, и сколько людей уже ушли, потому что не решили какие-то вопросы с телом. В частности, снова вернусь к вопросу зрелости. Чтобы вы понимали, просто маленькая зарисовка. Многие проблемы с физическим телом, со здоровьем физического тела напрямую связаны со зрелостью. Например, это то, что я исследовал и то, что применяю в своей практике. Это реально, это работает. То есть все больные, онкобольные – это люди незрелые. То есть онкология – это болезнь незрелых людей. Я за это отвечаю, за эти слова. Я, когда сам попал в эту проблему, я именно путем своего а, повышения своей зрелости, выхода в новое качество зрелости, я ушел от этого. Как говорят, чудесным образом исцелился. Да никаких чудес, все естественно. Я просто… Что такое незрелая клетка? В медицине, кстати, есть такой даже термин. Раковую клетку называют незрелой клеткой. Чувствуете? Подсказка прямая, подсказка есть. В каждом человеке, вы знаете, эти клетки есть. Так вот, когда возраст растет, биологический возраст растет, а психический, например, отстает, то в какой-то момент вот эта разница отставания возраста, Биологического, точнее психического от биологического, когда достигнет какой-то критической величины, резко запускается развитие незрелых клеток. Незрелые клетки резко начинают расти, образуется опухоль со всеми вытекающими. Стоит только быстро подтянуть Психическую зрелость, к примеру. Если психическая зрелость там основная. Или духовная. У вас духовно не страдает, а вот психическая часто, да. Физическую потянуть чуть-чуть зрелость. все, Рост незрелых клеток прекращается. Болезнь прекращается, вообще исчезает. Куда? А никуда. Просто нет необходимости этим незрелым клеткам развиваться. Нет почвы для этого. Вот и все, Механизм простой. И таким образом я помог сотням людей уйти от болезни, от этой серьезной болезни. Это реально, это работает, это не просто слова. Так вот вопрос зрелости. Поэтому задумайтесь об этом, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы наши сотрудники Света, частности, вот московская группа Света, работали очень эффективно, долго и, главное, жили счастливо. Потому что, вы знаете, настоящая духовность, вообще-то настоящая духовность, многие даже не понимают этого смысла, этого термина «духовность». Я для себя принял вот такое определение духовности. Как-то в книге «Магре» об Анастасии я прочитал такую фразу. Там много всего, но я взял то, что нужно. Мегре спрашивает деда у нас с соседей, а какова жизнь духовного человека? И он ответил одним словом. И это слово для меня стало путевкой в такую жизнь. Счастливая. Духовный человек это счастливый человек. Причем полностью счастливый по всем направлениям. В вопросах здоровья, в вопросах социальной жизни, в вопросах отношений с родом, с семьей, в вопросах финансов. Все у него гармонично, все вышло. Вот это есть настоящая духовность, уважаемые друзья. Благодарю. На этом я завершаю свое выступление. Благодарю. Благодарю. Ну, начнем с женских. Потому что, скорее всего, женщины задают такие вопросы чаще всего. Давайте, их много, но я для себя э, считаю одним из важнейших женских качеств это нежность. Нежность. Нежный взгляд, нежное слово нежная интонация, нежное прикосновение, нежность, нежное движение, даже походка может быть нежной, ее еще называют грациозной. Понимаете? Нежность удивительное качество, оно сразу женщину переводит в новое качество, один одно качество, второе качество. Ну их много, ну я просто вот на скидку. Вопрос культуры тоже женское качество, культура. Хотя культура должен быть, конечно, каждый человек, мужчина тоже. Но министр культуры в семье это женщина. Что это значит? Это не, не только там знание литературы, искусства и так далее, театры, музыка, нет. Это культурно все. Культурно одеваться, культурно питаться, культура питания, культура помещения, интерьер, красота, культура все, всего, все, всех фрагментов жизни, культура во всем. И вы знаете, с санскрита культура, как переводится. Это несущая свет. Вот и смотрите, все, что вы к чему прикасаетесь, все, что вы делаете, должно быть культурным. Все должно нести свет. Все должно нести свет. Следующее качество. Кротость. У некоторых женщин... При одном этом слове все встает на дыбы. а на самом деле-то это ни в коем случае не смирение, тем более не покорность, кротость. Это глубочайшая женск... женственность с высочайшим достоинством. Обязательно в кротости присутствует вот Многим это комплексное качество много всех их других качеств которых как я сказал из этих двух причем обязательно присутствует высочайшее достоинство дальше ну назову то качество которое я думаю сотрудницам света знакомо масштабность масштабность вы же многие выполняете масштабные дела. Планетарную, даже выходите за пределы планеты. И там это центральное Солнце, это много чего. Но оживете ли вы масштабно? То есть масштабность должна быть не только в духовной сфере, масштабность во всем должна быть проявлена. В самой жизни. Надо знать все то, что, ты, что тебя окружает. Ты масштабно, если такой масштабный, выполняешь планетарные работы, ты должен знать планету, чувствовать, где что происходит, интересоваться всем, что происходит. Вот э, в Индии, например, э, там в школах, ну не, не самых бедных, а таких средних и высших, там девочек готовят э, к взрослой жизни. Там девочки, мальчики э, учатся отдельно. Так вот, девочки, начиная с начальных классов сдает в общей сложности около сотни экзаменов. Окс... Около сотни экзаменов. Это все готовится женственность. И там не только песни, пляска, там, э, умение готовить. Нет, там много таких вопросов, например. Умение вести политическую беседу. Умение слагать стихи. Знание экономики стран. Ну и так далее, и так далее. То есть физики, математики, географии. То есть это, это все Многие очень плохо разбираются в географии. А ведь занимаются планетарными работами. И там что-то где-то чувствуют. Я помню одну женщину. Я в Латинской Америке проводил тренинг. И она ко мне приехала, прилетела. Она сама живет в России, но в это время она была в Мексике. И чтобы приехать ко мне, она полетела в Москву, а из Москвы в Южную Америку. Хотя была рядом. Я спрашиваю, а, а что так долго добиралась? Да вот пока там, там самолет, там, и 15 часов туда лететь, 15 назад. А нельзя было вот здесь а что можно было? То есть, понимаете, то есть это мелочь, конечно, но просто показывает иногда уровень безграмотности. Так вот, масштабность это грамотность планетарного масштаба. Ну, достаточно, наверное. Мужские качества. Мужские качества. Первое мужское качество, я считаю, первое главное это великодушие. Великая душа который все принимает, все принимает от женщины. А от женщины принять все это непросто. Поэтому вот великодушие мужчине обязательно нужно, чтобы от женщины принимать все. То есть для меня мужчина тот, который своей женщине говорит, ты можешь все. Тебе можно все. Дает ей полную свободу. Дает полную свободу. Ни в чем ее не ограничивает. Вот когда мужчина великодушен, полностью рядом женщина, полностью свободна. И это взаимный показатель. Если женщина свободна, значит классный мужчина. Это настоящий мужчина. И поверьте, от такого мужчины который дает ей полную свободу, женщина никогда не уйдет. Потому <свят> что другого такого найти будет пока еще очень-очень трудно. Вот. Дальше мужское качество. Это капитан семейного корабля, профессионал семейный. Профессионал семейный. Очень важно. Ведь в основном мужчины безграмотны в семейных вопросах. Кто? У штурвала семейного корабля женщина, и капитанская фуражка на ней, и рулит. Куда? Что он детей, конечно. Семья и разваливается. А потому что нет капитана. Капитаны безграмотные, мужчины безграмот Поэтому вот эта вот семейная грамотность для мужчин, важнейшее качество сегодня, то что 99% мужчин семейно безграмот Предприним, предприимчивость – тоже важное мужское качество. Предприимчивость. То у нас сейчас женщины более предприимчивы, чем мужчины. И во многих вопросах, в том числе и в бизнесе. Ну, достаточно, по три назвал. Благодарю, друзья. До свидания.